Да, вот когда 12 июня э, начнется тюркский марафон, э, Вики-бабушки планируют распределить свои силы таким образом, чтобы закрыть вот ту сборную Турции, которая до полуфинала чемпионата Европы в 2008 года дошла. А, то есть Алекс... они и то... и сюда, как бы будет зачем? Э, фут, футбол у тебя начинается 12 июня? Именно в те сроки, когда чемпионат Европы и Кубок Америки должны были начаться 12 июня. И 12 Понятно. июля завершится, и, соответственно, вот других сроков невозможно было придумать. Понял. Но ну, у нас 12 июня же день России, ты помнишь? Ну, я сомневаюсь, что организаторы Евро и Кубка Америки про это думают. Пускай все пишут статью про Льва Ивановича Яшина в таком случае, про чемпиона Европы Первого. Ладно, хорошо. Обязуюсь про Льва Ивановича Яшина на татарский перевести. А может быть даже на татарском есть. Я тут составил такую бумажку, вот такую бумажку, ну, я по, по старинке все это сделал. Татары сейчас ведут со счетом 38-7, 7 статей у Лизгин, дальше у нас Якуты, три статьи, вот, которые соответствуют критериям предстоящего конкурса. То есть это либо по Европе, либо по Южной Америке. То есть это либо стадионы, там Маракана, по-моему, у якутов есть, вот. либо вот футболисты, там, чемпионы, кто, -то, кто -то там, призеры. Слушай, вот. а Такая вот бумажка. я извиняюсь, немножечко времени на себя перетяну, но тем не менее, я попрошу тебя сделать телефонный звонок тому татарскому администратору, который футболист. Угу. Я знаю, и у вас есть один ним, такой. И, и лично с ним поговорить. Хорошо, пришли по мне тогда где-нибудь там в Фейсбуке, его телефон или где. Все, договорились. Все, спасибо. Так, Слушаю, Андрей... что ты и Марк имеют сказать. Так, ну я в жюри вхожу. Вообще это первый опыт работы в жюри, потому что до этого я был обычным рядовым участником. Вот теперь буду все это оценивать. Я пока пытаюсь себе представить, как это все оцениваться будет, но я думаю, Олег, мы можем рассказать то, то о чем вчера договорились по да, поводу... Да, сейчас вот Зайкуна у нас глобальный администратор и вообще инициатор всего этого безобразия подключилась. Mm. Yeah, Вячеслав, вот. здравствуйте, я только что вас увидел. Здравствуйте, да, я тоже здесь, но ну, так, честно говоря, слушаю просто. Добрый да, день всем. Я... Добрый день. Да, в обсуждении, а так я как бы только послушал. Привет, О, господин привет. Петров. Здравствуйте. За эту нахану мы рады вас слышать еще видеть хотим. Ну, а что не видите? Я, я, я стесняюсь. Андрей, не <свят> <до> сюда, <свидания, свят> Андрей. Ирзианских красавцев видим, теперь башкирских красавиц еще хотим. Да. Вы меня а -а -а. только услышите, наверное, сегодня. Ага. Че? Ковид девятнадцать вместо маски поранжа? Да, так, потенциально еще Али может подсоединиться, Кужугет. Да. И кто еще? Так, так, так. Да. да, вроде и все. Ну, я думаю, можно начать, да? Да. Еще раз про тюркский марафон. Господин Абарников, да. как заядлый футболист, ты наверняка можешь задание дать азербайджанцам и туркам написать про футболистов из всяких, э, каким-нибудь образом к тюркам причастным? Папа вот. или мама тюрки, какие-нибудь за, татары зайтуна, и прочее. Зайтуна вот этим занималась как раз в башкирской википедии. Э, вот я сказал уже, по-моему, еще до того, как я начал за, записывать, да что, э, что мы решили облагородить статьями всех, тю, всех турков, игроков сборной Турции 2008 года, которые до полуфинала дошли. Еще я обнаружил, там, понятное дело, что в этом году на Евро 2020 один ну там несколько матчей должно было состояться в Баку. То есть в этом году по всей Европе должны были. Вот Санкт-Петербург, Баку, финал в Лондоне, там еще куча-куча городов. Вот как раз стадион Олимпийский в Баку, тоже нужно про него статьи написать. Потому что у нас э, есть еще и э, словник, посвященный инфраструктуре. То есть это все стадионы, и не только футболисты, но еще и все судьи, которые хотя бы там финал обслуживали. Ну хотя бы, потому что, например, в русской Википедии там больше статей, но для региональных разделов хотя бы там судьи, которые финалы там обслуживали. Вот. Еще там разные всякие там какие-то э, талисманы, можно статью про талисманы написать, евро-талисманы э, Кубков Америки. Вот, поэтому, ну да, в принципе, можно им кинуть таких футболистов, которые... Ну, например, Александр Самедов, он долгое время выбирал, за кого играть, за сборную Азербайджана или за сборную России. В итоге все-таки Россию выбрал, но понятное дело, что Самедов фамилия такая, да, говорящая. Это вот. не за это его в 2013 году, когда наши бабу играли, его там освистали, в него там кидали. Не а это, это уже клубные дела, это там он из Локомотива а. в Спартак перешел, в Спартака там опять что-то. Я просто помню, смотрел матч, там, по-моему, кого-то еще за азербайджанцев ударили в конце. И там каждый раз, как суммедов получал, еще его освистывали. А, это да, да, да, да, да, потому да. что почему ты за нас-то не играешь? Потом у нас да, Ренак Досайд, лучший Спартак вратарь. Спартак или за Динамо? Правильно отвечай, дорогой. Локомотив. Ренат Асаев, татарин, который за Спартак играл. Лучший футболист мира 87-го года или 88-го. День Вопрос следующий. Ты уже себе баннер заказал? Нет, я не умею это делать. Это умеет. Кто? Я умею, я только что для тюрков заказал. Ну хорошо, было бы, конечно, неплохо это самое. Сделать какой-нибудь баннер. Какой а этим я будет, думаю, что это, надо, надо сделать, и и мы, мы уже определились. Зейтан, Зайтн... повтори, пожалуйста. Мы уже определились. Этим будет заниматься Фархат, говорю, баннером. А, ну, Все да, уже да, без, без возражений, без вопросов, Вопрос Короче, насчет списков по этим турецким футболистам сегодня я начала это уже. Разделила, определила, там только у троих, по-моему, нету вики-дата, но это можно будет сделать. Mm -hmm. Я могу списки составить, а сначала, Фархад, я попрошу тебя помочь. Туда можно еще азербайджанцев добавить, еще кого-то добавить, кроме твоего списка, Олег. Да, да, конечно. Да. Вот. Это в тюркском марафоне? Кто да, я, я понял, понял. Я тогда посмотрю еще, какие у нас тюркоязычные страны, где участвовали. Э, и... А, то есть у нас, господин Напарников, ты секи, что башкирская красавица говорит. Она говорит, у нас будут страны там и регионы тюркские, плюс отдельно будет такой список под названием футбол. Ну, здорово. Ну, это, это мы можем туда добавить, ну, просто, знаешь... Это я через Мехмана попросила, Зафира, он добавил туда список футбол, но там не полный список, там мало кого, кто есть. Ну, я, а я говорю, может? я по памяти могу там всю сборную Турции назвать до 2002 года, которая до третьего места добралась, вот, легендарные там личности всякие, Режбер Руштю и прочие. Хаканы, Шаши. Вот, но я тогда тоже зайду, мне вот ссылку тогда дайте потом, потом позже, потому что у меня после этого заседания китайский будет. И вот, китайский? Ну, знаете, там вот с самого начала добавить список нам невыгодно. Вот, когда начнется футбольный марафон, конкурс, тогда мы можем туда зайти и этот список туда добавить и спокойно работать. Хорошо, еще я подумал: вот мы за этой тоже общались. Я же закинул словники, там их полторы тысячи статей. Это только чемпионы Европы Южной Америки, и еще немножечко по инфраструктуре. Да? И когда человек, который не очень с тематикой дружит, да, вот он решил просто там чуть-чуть улучшить свой раздел в плане футбола. И у него такие руки это в сторону. Вот с чего начинать? Я еще решил добавить такой над список. Потому что есть в Мириаде, это 10 тысяч самых важнейших статей, список футболистов, почти все они соответствуют нашим критериям, то есть они участвовали, кто-то и был чемпионом Южной Америки или Европы. Да? Вот. Поэтому я, наверное, в последнем словнике, где вот у нас условно называется инфраструктура, добавлю еще над список футболистов, которые обязательны созданию, которые одновременно соответствуют критериям Мириады. Ну, вернее, они включены просто в списки Мириады. Я думаю, те разделы, которые парятся над этим, вот, это самое, интересуются своим рейтингом. Это, это, башки, это башкиры. Это башкиры, очень большие конфликты по этому поводу. Мне даже очень страшно просто участвовать в нашей ерзянской маленькой группе. Просто страшно уже участвовать. Мы проиграем там это 10 тысяч ноль. Не, ну, смотри. Да а... я шучу, я шучу, но я же люблю вас. Давайте я тогда кратко о правилах все-таки расскажу. Вот, сейчас включаю демонстрацию. Вот, вот здесь. Так. Вот это что ли нет, это фейсбук. увидите так. мы видим твой рабочий стол угу, папка проводника угу, проводник. проводник сейчас мы все твои папки увидим а проводим это, вот это наверное хром должен быть так а -а -а. вот это хром а -а -а -а. а -а -а -а. так вижу а, ну вот, собственно говоря... Сейчас я, наверное, вас всех сверну. А, подмышку Куда не застой. Куда ты нас? Стоял, Куда ты нас? Итак, вот главная страница. Конкурсы. Слэш, Вики любит футбол. Сделал Стас Козловский. и Сказал, что вот это вот словники, они очень маленький шрифт. Поэтому я их увеличил, еще и жирным сделал. Вот, то есть замечания я учитываю. А, как я сказал выше, конкурс будет проходить с 12 июня по 12 июля именно в те самые сроки, когда и планировались провести настоящий Евро 2020 и Кубок Америки 2020. Их решили синхронизировать и провести в те же самые сроки. Проблема в том, что формат этих двух турниров он не идентичен. В Кубке Америки участвуют 12 команд, а в Евро 2020 участвовать. Сколько там у нас команд? Сейчас. 24. 24 команды, да. Соответственно, формат у них другой совершенно. У них там э, э, куча групп. А, Б, С, Д, Е, А, Б, С, Д, Е, Ф, да? Вот. И еще там что это у нас? Да, там 6 групп, и там подсчет третьих мест. В Кубке Америки та же шняга. А в Кубке Америки как раз-таки не то самое. У них 12 команд. Потому что 10 членов Конмибол. И еще да. два члена приглашают из других конфедераций. Это, это Дану, так. Катар и Да, но подсчет третьих мест все равно ведется неудобно, получается. А, да. а тут на две, что ли, разогнали? Ну, а -а. совершенно по-другому сделали. Да, есть группа Север, которые будут играть в Колумбии, и группа Юг, которые будут играть в Аргентине. Вот, и поэтому, Понятно. поэтому, а, каждая команда здесь будет по пять матчей, а не по три проводить. И по этой причине а, перерыв между групповым этапом в Кубке Америки и началом плей-офф, игр на выбывание, он будет позже, чем в Европе. И поэтому настоящий перерыв в чемпионате Европы должен был в этом году наступить 25-26 июня. А после этого все уже начинали играть в четвертьфинале, там, где они. 1-8 там. Вот. А в Кубке Америки 2-3 июля команды бы отдыхали. Вот. Поэтому... Мы э, решили э, ну, синхронизировать эти перерывы. И с 12 июня э, все начин, на, начнут писать статьи, просто ни на что не обращая внимания. Э, писать статьи, заносить их э, в турнирную таблицу вот таким вот образом примерно. Как это было, например, в конкурсе «Выпускники и наставники». Помните, э, тогда было разделение э, «Родившиеся до 1948 года» и «Родившиеся после 1948 года». Вот здесь то же самое, только разделение в зачет Европы, то есть футболисты, которые там на чемпионате Европы играли, да, и зачет Америки. Ну, Кубок Америки называется, да? Так, а я что-то не понял, что, уже кавказцы начали писать, что ли? Это пример образцы. Моя виртуальная инфекционировка, нет такого участия. Я понял. Ну, я не знаю, там, знаешь, кто-нибудь там, кто в Чеченской у нас лидер, там, если он, или там, как Марк пишет, столько пишет, что там просто, я не знаю, когда он спит, когда он ест, когда он еще чем-нибудь занимается. Врати внимание, на экране написано, Андрей. Хорошо, теперь вижу. Как в настоящем голливудском кино. Вот. Я понял тебя. И, кроме того, внедрили такой пункт, что вот вы, вы решили выбрать какого-нибудь футболиста, например, Дина Дзофа, итальянца, да? Вот он есть в словниках. Раз, открыли, и у него там в титулах или там внизу в русской Википедии видно, что, ого, он был чемпионом мира 1982 года, помимо того, что он был чемпионом Европы 68 года. Вот спустя 14 лет он стал еще и потом чемпионом мира. Значит, mm -hmm. те люди, которые еще и чемпионами мира были, и кроме того, те люди, которые выигрывали чемпионат Южной Америки или Европы больше, чем один раз, вот, например, Гильермо Стабили, за них количество начисляемых баллов удваивается, и поэтому они здесь полужирными выделены. Вот Герт Мюллер был чемпионом мира, Эктор Скороны был чемпионом мира, насаси стаби... Но Стабили не был чемпионом. Короче, у кого золотой дубль, то тем до двойной балл. Ну да, двойной балл дается за тех, кто... Не, не золотой дубль. Те, кто становился чемпионами Европы, например, там, Хави, э, кто-нибудь там, Иньест. И чемпионами мира. А, либо чемпионами мира. Один раз хотя бы, да. Вот. А -а -а. За них дается двойной балл. Вот. Гильермо Стабель чемпионом мира не был, но он аргентинец, да. Лучший бомбардир чемпионат мира тридцатого года. Но зато он столько со своей сборной, когда он уже тренером стал, он там чуть ли не семь или восемь раз приводил сборную Аргентины победам на чемпионате Южной Америки. То есть там вообще заслуженный игрок. Ну и сам чуть было чемпионом мира. Вот. Понятное дело, что вот, в общем, либо два раза и больше чемпионом континента становился человек, либо э, стал еще помимо э, своих заслуг э, на континентальном первенстве еще и чемпионом да? мира. Вот. Эти статьи являются ага. Лучше, чтобы участники сами э, помечали э, полужирным вот таких вот заслуженных товарищей. Ну, чтобы жюри было mm -hmm. удобнее считать. Э, в данном случае я просто... Э, кто это, это тут у нас стучится? А, Али. В данном случае я не это. Не стал там заморачиваться по поводу того, что вот можно же статьи написать объемом 20 килобайт, да, два, за это получат еще 2 балла дополнительных. И после этого мы еще эти 3 балла умножаем на 2, получается 6 баллов. Но это само собой очевидно. Это уже, наверное, все участники там, которые постоянно участвуют в этих конкурсах Wikimedia.ru уже привыкли, что если ты большую статью пишешь, то тебе за это дополнительные баллы начисляются. Это все очевидно, это в правилах у нас прописано. И вот, и получается, что у нас, ну так вот сортируем, да, вот, победил в номинации в группе 4, да, в индивидуальном соревновании участник САИД-84, виртуальный такого не существует, да, вот, он набрал 18 баллов вот, э, вот, Мурат 16 баллов, Фатима набрала 14 баллов, вот. и они, ну, э, по итогам всего конкурса, уже 12 июля, все, они получат свои призы. Э, вне зависимости от того, какое там место вот эта группа условная, да, кавказские и финно-угорские языки в итоге займет. Э, просто мы потом во время этих самых перерывов, про которых про которые я говорил, да, э, ну, в данном случае это у нас э, по чемпионате Европы. Это у нас будет 25-26 июня, а по Купке Америки 2-3 июля. Э, э, определиться, кто за какие э, дальше э, медали, медали. медали, да, медали э, э, в командном зачете, какой раздел, какая группа будет продолжать соревнования. Вот, например, набрала четвертая группа наша э, Северокавказцы и финоугры. Э, сколько у нас там 58 баллов, да, получается, да? И получается, что, ну, например, там первая группа 98 баллов набрала, вторая 65, третья 40, четвертая 58. Ну и, соответственно, первая вторая группа продолжит дальше соревнования э, за золото, а третья четвертая за бронзу. Сейчас я включу другую демонстрацию экрана, вот вот эту совместно используем, видно вам. Ага. Да. Вот. Условно первая группа ру, русская Википедия. Вторая группа башкирская. Третье это алтайские Турки? языки, тюрки а, Алтай. и монголы, потому что у нас есть э, потенциально могут башкиры писать и тувинцы, да? Ну, скорее всего тувинцы в последнее время самые активные, наверное, они больше всех и будут писать. Но я на татар тоже надеюсь и буряту написал тоже. Э, вот. И четвертая группа, в принципе, все остальные, но географически определено, что это Северный Кавказ вне зависимости от языковой группы и финно-угорские языки. Вот, у нас из всех э, вот этих вот наших табличек э, мимо кассы пока что проходят идиш и понтийцы. Но если кто-то прознает про наш этот конкурс, то идиш и пантийцы тоже приглашаются в четвертую группу. Потому что очевидно, что по уровню активности ну, нужно как-то это все немножечко более-менее ровно делать. Да? Тувинцы они сейчас отжигают по-страшному, вот, поэтому ну, для них, для татар это третья группа. А несмотря на огромное количество э -э -э разделов четвертой группы, понятное дело, что э -э там в основном по одному... Дв двум участникам это все и будет да, активным который будет писать статьи вот. дальше вот получается у нас вот эти примерные количество баллов да это я просто просто это чисто такая как это называется прикидка и дальше uh -huh. у нас что второй этап после э, того как вы все выдержали перерыв по европе в конце июня да, начинают э, первая и вторая группа биться за золото то есть все просто продолжают писать статьи, они все продолжают бороться за первое, второе, третье место в своем разделе, среди своих участников, не обращая ни на кого внимания. Но если у кого-то взыграет гордость такая, вот нужно, чтобы русская Википедия первое место заняла, да, то, конечно же, нужно поднажать и больше больше статьей писать. А так, в принципе, я говорю, призы индивидуальные абсолютно для всех будут. И то же самое здесь. Третья и четвертое будут биться за виртуальный бронз. Это просто фактически только ну, для отчета, там, э, который мы отчет на Wikimedia.ru опубликуем. Скажем, вот смотрите, там условная группа там первая заняла там первое место и mm -hmm. так далее. Вот. А так-то самое главное у нас будет, э, что вот 12 призеров получат свои 12 футболок. По футболкам что у нас? Зайтуна привезла три футболки с, со Стокгольма, и все три, судя по всему, пойдут башкирским призерам. Это такие уникальные футболки стокгольмской Мания, которых, наверное, уже больше нигде не найдешь. Вот Такие салатовые прикольные. А, ну, для Вики Бабушек это замечательный приз. Потому что, ну, конечно, моя футболка вот эта, насколько мне в свое время тысяч, наверное, пять стоила, да? это крутая футболка на самом деле, вот, хотя я уже лет десять. Из, из Уругвая привезли, на внесение здесь было, в Парагвай специально отвозили, потом назад в Уругвай, потом через Нью-Йорк и в Россию. Вы представляете, сколько было потрачено усилий, чтобы эту футболку мне сюда в Россию привезти. Вот, это аутентичная футболка. Но, как бы, для нелюбителей футбола вообще по барабану, я бы сидел так, или в какой-нибудь футболке за 400 рублей. Вот. А, а вот любители футбола получат, в принципе, настоящие футболки как правило, я думаю, что это будут чемпионы Европы и чемпионы Южной Америки. Ну, в данном случае у меня есть э, не распакованная э, И ушел никуда. Вот не распакованная да, даже футболка, сейчас. футболка. Да я шучу. Футболка, сборная Рублая. А может быть, да, вот здесь можно ее открыть вот так вот. Есть такая штучка. Еще с биркой, видите. Вот, э, э, это, у нас, это у нас Луис угу, Альберто Сварес, знаменитый угу. кусака. Вот, угу. Сейчас уже не кусается, к счастью. Угу. И такая же футболка лежит у меня Эдинсон Кавани. Я сразу три футболки себе купил. Вот я сейчас в Каване хожу, поэтому мне две футболки не жалко, в принципе. Круто. Ну, в случае чего, куплю еще когда-нибудь там. Вот, э, уже, может быть, с новыми звездами, с каким-нибудь там, не знаю, кто он. Ну, понятно. Да. Э, Ника Лопес, например. Хотя что-то он в последнее время не очень хорошо играет. Ну, ладно. <как> э, какие у нас есть, в принципе, вопросы возникли по всему этому образу? Давай прогласим еще кое-что, о чем мы вчера договаривались с тобой. Ты не а. против? Да, да, конечно, Давай. Я в общем, мы вчера говорили, мы ведь будем писать статьи о тех, кто не только является чемпионом, но и является участником. Так вот, ну вот было решено, что для русской Википедии такое ну, дополнение. Я думаю, будут зачитываться статьи тех, кто участвовал и в квалификации, в подборочном турнире, если я ничего не ошибаюсь. Потому как есть те, кто в ну, большой вклад внес, но в итоге ну, не свезло, не попал. Дело в том, вот что в прошлой практически все статьи уже синие. Там красных, э, кот наплакал. И... Хоть... Да, хотя, и хотя были... с другой стороны есть, есть те, кто, допустим, ну, вообще из тех сборных, которые ну, не попали, но, по-моему, тоже участвуют. Там всякие бельгийцы, которые в свое время на некоторые чемпионаты не проходили, и большую часть времени зрителями сидели, ну лет так по европейским меркам 16 сидели, пока mm -hmm. на чемпионат мира не вернулись. Вот про них тоже что-то будет. А, да, просто для региональных разделов, где вот такие вот порядок таких цифр, что вот 38 статей всего создано в Татарской Википедии, татары-лидеры на втором месте лезгины 7 статей. Да, закрывать эти словники и закрывать просто выше крыши статей. А для Русской Википедии, где наоборот очень мало красных ссылок осталось, я думаю, что это будет справедливо расширить критерии по созданию статей на участников отборочных турниров по чемпионатам uh -huh. Европы и два было турниров в Кубке Америки, где тоже были э, квалификационные игры. Uh -huh. В общем-то, наша позиция, я думаю, что в принципе вполне возможно. Да. У нас одна из задач это закрыть вот такой ужасный пробел, который существует в региональных разделах Википедии. Но э, Словники предоставили, закрывать и закрывать целый месяц, пожалуйста. А чтобы стимулировать русскоязычных участников э, к большей активности, я думаю, что можно э, пойти вот на такое э, допущение для них. Так, а дорабатывать уже имеющиеся у нас э, предусмотрено? Предусмотрено, безусловно. Вот, я, как раз, килобайт. 10 вот килобайт. я как раз надеюсь. Вот, да? Да -да. я как раз надеюсь, что у нас дорабат доработают, потому что я на днях... Ну, вы, наверное, видели, пытался протащить Тольдо, там был тихий ад и тихий ужас. Поэтому я надеюсь, что, по крайней мере, про других там чемпионов хотя бы будет написано побольше. Но на худой конец пусть пролатышей кто-нибудь дотолкает, которые в четвертом году попали, но ну, зрителями так побыли один раз и все. Но формально они тоже числятся, так что можно было бы и их протащить. Я просто надеюсь, что у нас будут уделять большое внимание доработке того, что есть. У нас должно быть побольше статусных, чтобы у нас заглубина была повыше. Это так уже на перспективу работа. А так, надеюсь, что наши региональные коллеги прекрасно справятся с этим заданием и дополнят информации по чемпионам Европы не только, не только нашим, но и западноевропейским, ну и по другим западноевропейским звездам, которым ну, не довелось стать чемпионами. Ну и по Южной Америке тоже, потому что вот по, по Мириаде, если посмотреть, там Горинча, такие, Марадона, а их во многих разделах просто нет таких статей. Самое ироничное, смотрю, в списке, в списке заявленных статей, как иронично жирном, так и не выделили Лионель Месси. Да, вот остается только гадать, будет через год у него будет повод, чтобы потом в следующем аналогичном конкурсе он все-таки выделили Жирным или нет? Месси, да. да. да. Все его хотят протолкнуть, сделать более кру крутым, чем Пеле. да Куда да. уже круче, если уже все выиграл. А так а та все это получается. Ладно, посмотрим, что в этом разделе да, наши это, участники. Это такие обсуждения, которые, вот я смотрю, Вячеслав очень сильно загрустил, не понимает ничего. И я, э, у нас, мне кажется, э, к стыду в арзианском разделе вообще про футболистов э, ни одного, вообще футболиста нет. На Хотя футболисты. я могу сказать, среди э, кандидатов наук э, э, и педагогов по ирзианскому языку есть два заядлых футболиста которые просто даже турниры там и сельские в мордовии проводят но они к сожалению один из них что-то писал в ирзианской википедии а второй вот он тележурналист он ведущий известный э, не знаю такую дистанцию какую-то типа это э, что-то такое потусторонние. Я просто напоминаю, что у нас писать статьи можно не обязательно про э, футболистов и, и э, людей, да? У нас же да есть я структура, а хотелось бы, чтобы люди хотя бы начали, например, там, ну вот, про Кубок Америки по футболу написали, обзорную статью, да? Э, про чемпионат Европы, про какие-то стадионы, может быть, да? Э, то есть... Э... Про матчи еще, вот что, про матчи даже. Ну, про финалы, да, про ну, это я думаю, в данном случае это как бы вопрос остро не стоит, да. Уж хотя бы обзорную статью надо начать, да? Ну, обзор накатаем. А накатаюсь, я уверен в этом. Вот, например, я э, уже начал проходиться по чемпионатам Южной Америки. Они были в ужасном состоянии, эти статьи. Вот, вот смотрите, обратите внимание, тут, в принципе, работы-то совсем немного, да. Вот. Такой краткий анализ, э, участники какие-то, ну, здесь флажки можно еще добавить. Э, матчи, всего 6 матчей, да, там 4 сборных участвовало. Фотка, пожалуйста, перевели, Турнирная табличка, лучше бомбардир и все, ссылки. Вот. Таких статей, вот, например, по древним чемпионатам можно тоже, и они вполне в зачет пойдут. Я думаю, здесь ничего такого сложного нет. Понятное дело. А статистику проверь, сколько там соответствует, нет? По-моему, нет. Что? Статистику, статистику. Ну, сколько байтов или сколько слов? Девять с половиной тысяч байт. Ну, это все знаки а сл слова. Так, интересно, с помощью какого инструмента слова подсчитываются? Сейчас. Yes. Да мое а, а то я я вручную дополнительный инструмент включается, появляется статистика. Так. Какой-то инструмент для выдвижения добротных статей, кажется, в русской Википедии. Видите, что желтеньким выделилось. Так. Да. Это такой... 141 слово. Ну вот. Это, это как ты. А, такой момент: а, уважаемый Олег, твой друг и коллега Мехман использует фонтан. Нет, у нас не получится, потому что у нас здесь идет разделение по. Вот по этой штучке, Европа и Америка. Но ну, там можно схитрить, Олег, знаешь как? Ну, как? Так, а, почему, а в чем чё, дело так, в фонтане, Что плохого? Я, там я можно 4, добить до 150 слов, если убрать там... А, ну, не, не как список, 100%. а вот, и вот эти квадратики убрать, если... Я понял. Да, получается 150. Ну, можно вообще ограничить 150, да, э, количество вот этих самых слов, оно не всегда объективно, да, например, вот больше как-то на килобайты ориентируюсь, вот, потому что в данном случае в основном все, что нужно было здесь описано, все ссылки есть, ну и чемпионат проходил 104 года назад, там особо добавить нечего. Вот когда я книгу напишу про Кубки Америки, тогда на меня будете ссылаться, а сейчас... Когда начнешь... А я, уже, я уже статистику все собрал, на моих всех сайтах информация есть, мне осталось только в виде книги облечь. Ясно, ты про ISBN не забудь, это важная штука. А это обязательно, я же на, на это все это заморочен очень сильно. Олег, тогда положение надо убрать количество слов, оставить только количество байтов, и все. Хорошо, да, удалю. Мне это слова тоже как-то... А что касается, если хотите, кто у нас здесь, эрзяне? У нас сейчас участвуют да, в нашем, наших переговорах Так, э, осетинский раздел, башкирам я это сделал. Если татары хотят, татары э, осетины и эрзиане, то тоже можно сделать такую. Кстати, Андрей имеет право делать такую штуку, он один-единственный в разделе, он у нас. Ну, надо, надо... У нас же есть, да, статистика? Я не линджета. знаю. Да? Тобой ну я что не, не знаешь? такую штуку, вот, вот такую вот желтую Но ну, мы с тобой сделали тогда где? Не на на CEE, или где? Не, не на ЦИЕ. в Герм... Германии, наверное. Мы с тобой где? В Дрездене? Год надо, назад. Надо, надо посмотреть. Ты мне сделал. Надо уточнить. Я Статистика я делал, есть. Я точно помню, что мы делали, например, там подсветку администраторов там, и так далее. А насчет этого... Да, и, и сделали мы статистику тоже, потому mm -hmm. что как бы есть. Я вижу, например, сколько э, все вот этого. Это, вот. это угу. удобная, кстати, вещь. Хорошо, хорошо. А, Олег, вопрос технического характера. Да. А, для баннера нужна посадочная. Русская есть. Для баннера в любом другом разделе осетинский, татарский, башкирский, ирзианский нужна посадочная на соответствующем языке. Иначе ником эльфор Ну, mm -hmm. я думаю, что можно перевести заглавную вот, вот эту, как бы, основную страницу. А... Ты предпочтешь, чтобы, это посадочные, чтобы все посадочные были в, в пространстве Wikimedia.ru, там были переведены, так? Андрей Петров предлагал как раз и на Арзенской тоже сделать, и, по-моему, за Итунато уже говорила опять, что можно сделать. Ну, <вязательно> по крайней мере, мы... Ну привыкли всегда в своем разделе делать страницу, там, неважно, CE, -E, либо еще. А потом, допустим, если на Wikimedia.ru будет возможность перевода, мы просто оттуда перенесем им все. То есть не да, вопрос. Хорошо. Не верю, это для истории очень это, удобно. Что... А, согласен. Означает ли это, что нам аналогичная страница потребуется и в русскоязычной Википедии? Или достаточно Wikimedia.ru? Не, я не думаю, что... На... Я сделал сообщение там рекламное... Так а подожди, подожди, Олег. Вот смотри, а... э, у нас же есть, я так понимаю, раздел с конкурсами, да, и там все конкурсы, которые там э, под эгидой ру, да, делают посадочную. А, э, Посадочные же на, на русской Википедии или все-таки на Wikimedia.ru? Смотри, вот эти выпускники, наставники или там этот веб, угу. да, там же в русской Википедии никто ничего не делал, не создавал. Это все было такое... Точно? Но ну, я просто не, не уверен. Мне, мне кажется, если конкурс, особенно под, там, Иди до -РУ, допустим, и они проводят, мне кажется, в русской Википедии всегда было. Нет? Ну, я не видел вот те же самые выпускников и наставников. Это дублирование какое-то получается. Да. На форуме там Понятно. люди сообщали, и все. В таком случае, Олег, я понимаю, что с меня лично это сделать татароязычную в Wikimedia.ru всего этого конкурса, сделать образец баннера для русского татарского разделов и попросить всех остальных перевести на свой собственный язык. Они сделают, соответственно, посадочные первые нас там на ирзианском башкирском кто там другой разделы а ссылки на списке пусть они будут одинаковы не надо этим заниматься повторно mm -hmm. а, дальше в баннеры мы получим и этот конкурс пойдет желающие будут писать а, я тебя попрошу созвониться вот с этим молодым человеком про футбол который Uh -huh. Наверняка это будет важный участник этого проекта в разделе татарском, как минимум. В качестве жюри ты нас всех остальных тут собравшихся приглашаешь, да? Да, да, да. Да, конечно, это будет хорошо. Что если какой-то человек, который больше контакт имеет с авторами непосредственно в разделе, тот может что-то дополнительно объяснить человеку, да, если какие-то непонятки. Тем более, вы, я думаю, сейчас по итогам этого обсуждения лучше поняли правила конкурса, чем это было до того. Вот. До думаю... того, как на Wikimedia.ru там это у нас же спецы там всегда тогда на Олега наехали, что все непонятно и тому подобное. Да. Ну, есть такое кислотное у нас вечно сразу. Ладно, Не будем. Нет, Олег, все понятно. Вот мне... Этот... И первый раз Пожалуйста. было понятно. Я не знаю, что там, что не нравилось нашему борду медиа-ру там в правилах фархат. Ну, они попросили записать видео для тех, кто что-то не поймет. Вот я сейчас записал... Кто не в танке, да? Да, можете пересмотреть еще раз. Вроде бы все понятно. То есть, ну, кто уж рассеил конкурсы, выпускники и наставники», где там по двум этим самым номинациям было. Я думаю, здесь все то же самое. Вот. это чисто статистическая такая штука, я внедрил. Это соревнование между разделами, между группами. Чтобы вот поддержать. Еще, еще И, один это вопрос. как Спарти, как, ну, как в спорте, как в футболе. Ну, футбольно очень. Да, да, mm -hmm. то есть ничего там это. Все понятно. По-моему, я там Можно даже Можно даже 12, делать 15. таблички, 14. вот смотри, Олег, может понятно. быть, просто подумать, допустим, и в описательную часть сделать, вот если читаешь, например, там в Википедии, например, о чемпионате там мира по хоккею, например, там там на следующий, там на какой год. И там точно так же группы расписаны, то в первой группе играют там эти эти страны, да, так и здесь нам просто сделать такую описательную, что, допустим, за первое, второе и третье место это будет выглядеть вот так, и все. И тогда, мне кажется, вообще уже вопросов никаких не должно быть. Ну, вот я делал демонстрацию вот по этим вот таблицам. Да. да, да, да, да. Мне кажется, нормально. вот это прям даже разместить можно, чтобы было понятно, что э, так это, так. если там кому на, на пальцах непонятно или там в словах, здесь тушь вообще все понятно. У меня такой еще вопрос будет. Технического характера, его очень хорошо Михман обошел э, в э, тюркском марафоне. Олег, э, есть разделы, в которых Каждый человек-писатель, автор, на вес золота. Mm -hmm. В то же самое время очень важно, чтобы член жюри не был одновременно писателем. Mm -hmm. Михман вышел из этого следующим образом. Там, где людей, например, активно пишущих, потенциально пишущих всего человека три, он согласился сам быть членом жюри в этом разделе. Ты готов такое сделать в случае, чтобы, например, тот же Андрей да. у нас да. писал? Да, конечно. Тогда мы Андрея просто попросим ну, посадочную да, да, да. перевести, если не нужны какие-нибудь шаблоны это сделать, а во всем остальном выступать регулярным участником. Да, конечно. Да. Тут сразу у меня еще вопрос есть. А во всех языковых разделах есть соответствующий шаблон футболист переведенный на нужные языки? А ты нет. Мне бы хотелось у нас следует. Надо сейчас. посмотреть О, у нас. Я есть... как раз хотел, чтобы нас Али подключился. Ага. Сейчас я у нас посмотрю. спортсмен есть. точно был, а вот если а, сейчас секунду. Вот это, я думаю, ключевой элемент, потому что иначе. Ну, некрасиво будет выглядеть. Ну, э, с Марк, это ты видел же, какие шаблоны вешают эти испанцы. Это же отвратительный а. шаблон, футболист. Да, а ведь, привет, команда, который... У нас есть шаблон, но мы работаем по универсальной карточке. Ну, ладно. Универсально так универсально. Вот Важно, что что чтобы было... Можно прилепить, показать, что это все-таки футболист. А там... скажите, э, принципиальность. Вот если универсальная карта это ОК, okay, мы как бы обычно тоже сейчас в последнее время уже отходим, потому что все, если привязано к кидате, ставим универсальную. Но это вот э, как бы я-то могу э, определенно понимать, как это все работает, но у нас новые участники там, та же Таня, либо... Э, Две Тани, господи, их две у меня. Вот, они в шаблонах всегда путаются, поэтому я им сказал, ставьте универсальную, там, персону, не на персону, и она, ну, с все... Пусть ставят хотя бы универсальный шаблон, там, персона или спортсмен, да, вот, лишь бы хотя бы он был какой-нибудь там такой шаблон. Спортсмен у нас есть, футбол сейчас я посмотрю. Футболист обычно называется. Да, да, да, да. У кого есть, те пускай вешают. У кого нет, давайте по потратим это время, 12 дней, например, с туинцами, вот, и разработаем, переведем. А я сейчас... туинцев сейчас примерно 4-5 человек активных участников. Все парни, вот, поэтому, я думаю, они разберутся это, и активно поддержат части именно в футбольном конкурсе. Да, ну, я, скорее всего, не буду как активный участник, я, скорее всего, буду помогать организациям. Ну, Мы учли жюри Да, скорее всего, так. Но с ребятами поговорил, и им это хорошо, потому что возникают вопросы взаимодействия с кем-нибудь там, или нужно спросить, почему результаты такие, как раз я в этом помогаю. Ну и, естественно, на мне лежит ответственность за шаблоны и прочие такие штучки. Угу. Хорошо. Не, У нас футболиста нету. я посмотрел. Есть спортсмен? Это точно есть. А из спортсменов вообще никого не переведено. Ну, я доверяю вам э, доработку, я убежден, что вы справитесь с этим. Главное, угу. что вы да, да. Было. Да. да, и самое трудное, поскольку сейчас кто-то в техническом разделе нашу родил, и в итоге неудобно как-то интервью в последнее время делать. Я надеюсь, что хотя вроде как сегодня исправились надеюсь что и с такой технической проблемой справитесь я думаю вы замечали что с... слева там бе кнопка добавить интервью на несколько дней пропала и в итоге приходилось вручную искать викиданные, добавлять да было такое но это уже такое глобально было проблема. да ну вроде как урегулировали Ну в таком случае ну, у нас проблем тогда меньше будет Ой. Я уж не знаю, что еще добавить, но думаю, что с нашей миссией мы справимся. И мы как э, организаторы конкурса, члены жюри, ну и думаю, те, кто пишет. Я думаю, да, вполне. На самом деле очень здорово, что Олег все а, да. это замутил. Последний, наверное, фонд программы. Владимир Владимирович сказал, что Медейка... Вот, если что, кто будет смотреть наше видео в YouTube, у нас тоже Владимир Владимирович президент, вернее, председатель, э, вернее, директор. Э, Все президент. как положено. Он, он, он сказал, что нужно, в принципе, конкурсы эти, э, сроки, задавать э, с учетом уже выплат, э, либо перечисления призов или передачи призов. Э, ну, как-то вот так вот формально. Но, с учетом ковида. Нет, ну ковид-то это понятно. Нет, я имею в виду, что вот у нас естественные рамки, это с 12 июня по 12 июля, но по идее Здесь должно было быть заложено в этих сроках еще собирание со всех адресов, чтобы можно было всем участникам это самое разослать эти призы, потом покупку этих призов, вот, с их размерами, да, размер-то у людей разные. Вот, и рассылка. Расылки, рас, да. Но я думаю, То что есть со всех желающих, те все желающие, кто хочет участвовать, они должны как бы заранее отправить свои адреса. Ну, не-не-не. Не. понятно, а, а вдруг ты замерз? А, да. Вот а, если CEE посмотреть, э, допустим, да, у них есть э, сроки проведения, грубо говоря, с, с самого марафона, да, там с 21 марта и по там, какое там, по конец мая, да. Но есть еще потом время на подсчет, э, время на какой-то там анализ и время, когда они там э, со всеми э, с призами, ну, как бы аннулируют все хвосты. И э, когда они каждый год получают э, грант, э, я так понимаю, денежки на проведение своего конкурса, у них э, сроки, они вот начиная от физического и заканчивая, когда последний, э, ну, последняя там или... юзер-группа, да, получили, э, то есть все долги. Вот именно про это, Олег, хотел Вот сказать. в этой связи, и... наверное, еще стоит на за главной странице конкурса еще указать, что, ну, до конца, например, июля жюри будет... Э, подводить окончательные итоги, итоги, связываться с призерами, узнавать у них, какого размера нужно футболки, приобретать эти футболки и рассылать. Вот, в принципе, наверное, еще такой дополнительный срок надо указать. Ну, я предлагаю там конец июля, там, какого у нас. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. До 31 июля. Так, ну? ну, Олег, ты у нас это все замутил, поэтому мы позволим тебе это все указать. Uh -huh. Плюс мы позволим тебе этот конкурс внести в календарь конкурсов Викимедия Россия, uh -huh. потому что его там пока нет, даже как планирующийся. Ну... Uh -huh. вот. uh -huh. Постепенно, со всем тем, что, может быть, кто-то из нас не понял, потому что я, ну, там, не, не уверен, что я сходу все детали уловил, я думаю, въедем, разберемся. Угу. Надо поставить какой-то срок, которому вот эта заглавная страничка должна быть переведена. Неделя — это так... А у, тебя, у нас уже остается меньше двух недель до начала конкурса, то есть баннер, надо уже заявку подавать, потому что это не, фонд, не конкурс от фонда. Там можно показать, что вот грант утвержденный и последний момент, как я вчера сделал с тюрками. Угу. Вот. Тут надо подавать. Ясно, понятно. Ну, хорошо, я сегодня из каких-то тех рисунков, которые ты на ВМРУ уже выложил, какой-то баннер сделаю, пришлю, попрошу тебя его как-то откорректировать, как тебе нравится. Хорошо. Текст поправить, рисунки, а потом мы уже все это будем параллельно переводить на там татарский, башкирский, ирзианский и так далее. Хорошо. Кто его знает, может быть, люди где-нибудь в испанской, португальской, турецкой Википедии об этом узнают. Может быть, сами захотят присоединиться к этому конкурсу и наметить что-нибудь. Слушай, а это был вопрос, который у меня назрел давно и не смел его задать. Спасибо, я был, что я, ты я, затронул я тему. У них, к сожалению, ничего не ответили. Вот. У них там какие-то революционные движения в Чили происходят. Сам знаешь. Вот. Поэтому они заходят в Facebook раз в две недели, к сожалению. Вот. Хорошо. У кого, друзья, есть консультативы хорошие. Типа, мы молодцы, вы крутые. Имеет ли смысл тюркам и азербайджанцам предложить тоже? Ну, это тогда что страничку делать. Можно, почему бы и нет? Конечно. Призы же они будут все равно. Европа и Куба, Америки, это же всемирное соревнование, да? Имеем право их ограничивать в этом. То есть просто в таком случае я думаю, Олег, ты разрешишь либо сам сделаешь, либо нам разрешишь на создать аналогичную страничку и все твои списки просто туда перенести с шаблон другой сделать, а сами-то Q вот эти самые штучки. Я думаю, вообще нигде таких списков не было, полных списков чемпионов Южной Америки, Европы. Но... Связанных к Викиданным. Проблема, потому что модуль уже разработан. Э, списки ты сделал. Сделать отдельный список, как страна под названием Футбол. И пусть себе желающие пишут. Да. я могу попросить кого-то из моих знакомых по турецкой Википедии. Ну, по агитиру, чтобы там поучаствовали как-нибудь по азербайджанской. У меня знакомый, по-моему, сейчас я скажу, как зовут. Йоскан Пайрас, если не знаю, как пишет на самом деле его имя, читается. Я могу ему ссылочку скинуть на наш проект на русском. И сказать, что мол, мы проводим конкурс там в, по поводу грядущих ну, чемпионатов, которые так и не состоялись. И сказал, если среди его турецких и азербайджанских есть желающие поучаствовать, можете им разослать. И... Я могу указать и для, для связи Олега, чтобы можно было подробнее переговорить по поводу правил. В общем, я найду человека. ее Йоскан, он был, по-моему, еще на некоторых СИИ встречах. В общем, я ему скину ссылочку и коротко объясню. А, ну, хорошо. В таком случае мы займемся тем, что нужно сделать на русском языке. Да, да, у нас это вот самая главная ответственность. Как это все сделаем параллельно тюркам Марк через своих знакомых, мы с Зайтуной в этой тюркоязычной юзер группе людям расскажем. И я думаю, то есть проблем не будет. Мы на мете это все сделаем, и дальше через Марка и через наших знакомых мы это как-то покрутим в тюркском мире. Имеет ли смысл это покрутить как-то в мире ЦИЕ, в мире Ю Восточной мир. Азии? Латинской Америке в первую очередь, потому что это же непосредственно их касается Кубок -то Америки. Понятно. Ну, в Латинской Америке, ты сам сказал, они редко заходят, да? Ну, чилийцы... Не, ну, мож не может быть, у кого-то просто есть э -э, знакомые викимедийцы. Э -э. Мы же организовывали межкультурные мосты, например, в декабре прошлого года. Uh -huh. Что-то как-то они немножечко это выпали. Понятно. Имеет ли смысл зайти через португальцев? Португальцы тоже, они обожают футбол. Okay. Португальцы, бразильцы, все все любят футбол. А, по спискам сразу вопрос. А, я помню, что у всех этих модулей многоязычных списков есть какое-то ограничение, начинающееся вокруг 400, 400 элементов. Да. Вот. Я именно поэтому а... вот в этих самых списках, которые я сделал на, на Wikimedia.ru и разбил Южную Америку на три части. Вот, вот у нас чемпионы Южной Америки условно любительский период с 16 по 29. Вот у них там была целая куча, куча, куча чемпионатов. Вот, здесь 12. Потом с 35 по 67, когда они все еще чемпионатами Южной Америки называлось, 17 штук. И с 75-го, когда уже турнир был переименован в Кубок Америки, а -а -а, 18, потому что матч там уже триста, по триста уже там было на каждой из этих страничек. А чемпионата Европы 60-го раз в четыре года проводится, их там всего было 15 штук, и они всего уместились на одной страничке. Это не. Все, спасибо за этот момент. Я было упустил про вот этот Америки. Так, Кубка Америки. Тут у нас э, Канада всякое входит? Они участвовали в 2001-м, участвовали в Кубке Америки столетия 2016-м в качестве приглашенных в сборных. Но, конечно же, в первую очередь это имеется в виду Южная Америка. Понятно. А, то есть Штаты и Канада, они как-то так... США участвовали в качестве приглашенных тоже. Но это для них такое привилегия, потому что у них есть своя конфедерация в Северной. Глотой кубок Конкакаф них. Да, Конкакаф называется. Но иногда их приглашают, потому что нужно две сборных добрать, чтобы дюжина была, чтобы на три группы разбить. Так, еще сразу вопрос возник. В какое-то время японцы числились среди участников, так? И они участвовали тоже, да. А. Все сборные, которые участвовали, в принципе, про них потенциально можно создать статьи на региональных разделах. Почему нет? Вот Сборная Японии... А, хорошо, хорошо, берем их, прекрасно. По-моему, штук 19 даже участвовало всего в Кубках Америки. Вот. А сборных Южной Америки 10 штук, а участников было чуть ли не там под два десятка даже уже. Так, так ну Олег, было бы хорошо, чтобы ты собрал вот эту информацию, какие страны когда бывали... А, то есть Чтобы мы знали, с кем работать. Английскую, то есть, кроме перевода на татарский, башкирский, рязанский и там осидинский, видимо, на английский тоже надо перевести. Понятно. Веду, хорошо. Вот. Это сделать непосредственно. Пусть это будет на сайте wikimedia.ru не проблема. Первый этап от там, а оттуда уже как появится, всем покажем, расскажем. Они скажут, да, конечно, пожалуйста, на мету. Скажем, ну, сделаем им одолжение. Архат, помнишь, у нас 7 числа же будет доклад по Вики-инкубатору? И я еще, это, наверное, у нас Павел Каганер расскажет. И я планирую рассказать про как раз этот конкурс наш еще дополнительно по футбольному. Вот. Хорошо. То есть, а, числа, ладно. Да, и... Тогда давай, чтобы двигаться, у тебя а, лоб, английский, лоб, с тебя английский сегодня-завтра. Хорошо. А, с меня сегодня-завтра параллельно с твоим английским у баннер заявка. Что? Лоб только твой виден. Макушку я бы даже сказал. Извини, извини. Вот. Я на Вики любят футбол смотрю, а не на камеру. Ну, я как вот. бы тоже. Вот. И, и дальше мы кто может, кто в силах, переводим на свои местные языки. Хорошо. Ссылку Скинешь? Хархат. Обязательно ссылку скину. А, Олег, еще с тебя тоже сегодня-завтра это все включить в список конкурсов в МРУ. Хорошо. Вот. Ну что, господа, ну, я там получить. в чат забросил, что в июле 9-10 будем рассказывать про языки народов России в международном многоязычном ну, как бы, собрании Викимедия. У нас Уэльс проводит. Угу. Или кто там? Кельты. К этому моменту, надеюсь, какая-то информация у нас у вас в головах созреет, что вы захотите им рассказать про жизнь своих разделов. Нужно, дается 20 минут. Заранее надо снять видео. Это значит, там все эти информацию собрать, и может быть. Может быть, Вики бабушек башкирских показать, рассказать о каком-нибудь успехе последнем наших осетинских коллег,